Добрый день! С вами адвокат Бузанна Дмитрий. Сегодня поговорим об одной очень интересной законодательной инициативе. Подан законопроект, зарегистрирован в Верховной Раде. Хотят ввести уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины с нарушением нормативно-правовых норм в особенный период или во время действия правового режима военного положения. Статью 332 хотят дополнить значком «3». Которая предусматривает ответственность уголовную за следующие действия. Пересечение государственной границы Украины военнослужащими, военнообязанными, резервистами, лицами, которые подлежат мобилизации, а также народными депутатами Украины, депутатами местных советов, должностными лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, сельскими и городскими головами работниками правоохранительных органов, судьями, судьями Конституционного суда Украины, прокурорами, без законных оснований в условиях особенного периода или правового режима военного положения, наказывать хотят за это лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, с конфискацией имущества или без такового». И еще дополнительно, часть 2 с действия должностными лицами и или военнослужащими Государственной пограничной службы Украины в совершении предусмотренной части первой этой статьи, будут наказывать лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без такового. И еще такое хотят нести, что если э, лицо после... Принятие этого закона и вступление его в силу, возвращается э, в Украину, то э, в течение 10 дней возвращается в Украину, то э, для него не будет этой уголовной ответственности. То есть они хотят вот таким образом вернуть э, людей в Украину, тех, кто выехал там как-то незаконно. Э, но, опять же, э, есть такой э, в Украине... Э, ну Орган действует, он аппарат Верховной Рады Украины, главное научно-экспертное управление. Они согласно регламента этой Верховной Рады, они делают заключение на соответствие этих законопроектов действующему законодательству. Так вот они пишут прямо в своем выводе о том, что вообще не установлен запрет. Ну то, что, о чем я говорю неоднократно. Они говорят о том, ну цитирую, на наш взгляд криминализация указанных выше действий, должна перед этим должно быть установление соответствующих запретов в регулятивном законодательстве Украины, а именно в соответствии с части 1, статье 1 закона Украины о порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины, гражданин Украины имеет право выехать с Украины, кроме случаев предусмотренных этим законом та въехать в Украину, в свою очередь в статье 6 Казанного закона приведен исчерпывающий перечень для оснований для временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины. Смотря на это, а именно э, закон Украины о порядке въезда из выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины следует... Следовало бы внести соответствующие законодательные изменения. Например, среди оснований для временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины, необходимо четко определить соответствующее основание для такого ограничения и перечень лиц, на которых распространяется такое ограничение. Кроме того, детальной регламентации требует вопрос про то, какие основания для выезда из Украины в условиях особенного периода или правового режима военного положения для соответствующей категории лиц будут признаваться законными. Например, вывоз за территорию Украины... Женщиной, э, военнослужащим, своим ни, своего несовершеннолетнего ребенка, а который, а, а который нет. То есть всего этого нет, они хотят уже уголовную ответственность вводить, запрета в законе не обозначено, Ну вот как-то так. Тем не менее, э, эти должностные лица э, пограничной службы сейчас вообще никого не выпускают. Подлежит мобилизации, не подлежит, депутат, не депутат. Просто по распоряжениям своего начальника всех останавливают на границе. Вот так и живем. А вы хотите, чтобы закон...